Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, подписчики и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас продолжается мороз, грубо говоря, маленький апокалипсис, минус 24-26. На ночь передают до минус 35. Как и говорил я в предыдущих роликах, к своих кроликов я продолжаю поить кипяточком. Как вы видите, я вот буквально налил в течение 50 минут назад кипяточек. Буду еще подливать. По поводу снега, которых я видел в ранних комментариях, в ранних видео, по поводу того, что почему же ты не даешь своим кроликам снег, объясняю, снег я своим кроликам не даю, потому что э, в прошлом году был у меня такой опыт. И я обратил внимание, что большое количество кроликов, особенно снег, если огрубевший, то режут свои губки идут кровоподтеки соответственно они и так когда вот такой большой холод как сейчас у нас я заметил что зерно зерно смеси комбикорм пошли в меньших количествах чем раньше то есть сейчас корма идут в меньших количествах до этого было в больших смотрите вот я залив... была замерзшая баночка я залил кипяточек, вот она, вот, еще тепленькая Они будут отпивать, ну, в течение скольких-то минут я буду еще кипяточек сюда добавлять То есть, смотрите, я добавляю своим в воду кипяток, то есть такие поилки утром и вечером, желательно еще, ну, по возможности в обед Снег им, вот, и снег я вообще не даю во-первых, они ротик свой ну, как бы, не режут, не портят и лучше кушают. Потому что зимой, во время холода, говорят, что наоборот, кролики больше кушают. Я считаю, что они меньше кушают. Они меньше двигаются, более -таки апатичные, более засидчивые на одном месте. Как, как это говорят? Такое чувство, что у них замедленный метаболизм. То есть, как это, зимовка. Ну и, как вы знаете, если кто смотрел предыдущее видео, сейчас будет сверху с правой стороны. Смотрите, произошел окрол 11 числа. Крольчата еще, конечно же, маленькие. Меха нету. В связи с этим, что произошло, часть погибла. Четыре штучки я потерял. 5 забрал в дом. Почему в дом? Потому что специализировано Да и вообще, в любом помещении у меня отдельного нету. Для того чтобы можно было поставить туда в тепло клетку и содержать своих крольчат. Поэтому я их забрал в дом. А кролиху чтобы она не потеряла молоко периодичностью два раза в день ношу чтобы поить кроликов как это я делаю сейчас посмотрите и сами все видите вот они кипяточек пьют это здесь пух снег не даю в доме крольчата живут в вот такой маленькой миски как это говорят здесь мы прикрыли немножко им и вот крольчата сейчас мы их начнем кормить вот процесс кормления крольчат, как вы видите, фиксирую крольчиху, верхнюю лапку одну особенно, потому что нижняя она ну, ничего не сделает, а верхняя она может повредить, сбить крольчат. Сейчас подложим своих пять крольчат, ну и кормление это в течение 5-8 минут, это стабильненько. Ну соломка, потому что это было в гнезде, да это муторно, да это геморройно, как это говорят, но если этого не делать, то у вас крольчат не будет. Да, там скажут, да, что там, пять штук, что-то. Но, что делать? Сейчас они пока тут разнюхаются. Только с помощью фиксации можно ее держать. Просто так она сидеть уже не будет, потому что это не для нее условие, чтобы она их кормила. И если кто-то думает, что она будет сидя там кормить, нет, она сидя не будет кормить. Вот малышок чувствует сисью, как это говорят. Сейчас он повиснет, все, он висит. Вот она, вот она не добирается. Нужно помочь. Но здесь нужно обязательно контролировать, чтобы она ну, действительно их покормила. Ну и контролировать, чтобы у нее было все же молоко. Потому что...